Ну что, господа, как вы видите, сейчас происходит действие в сервисе. Этот мотоцикл уже собран, и сейчас я расскажу о нем, как мы вляпались. У него, во-первых, вылетает первая передача, и во-вторых, уже потом, впоследствии сезона, у него начало поджирать жестко масло. Когда мы его приобретали, были вот, вот такие вот сугробы снега. Сейчас, уже спустя почти год или даже ровно год, с тех пор, как мы его приобрели, мы убедили человека, чтобы он покатался ровно сезон. И потом мы полностью все сделаем. То есть он катался сезон вот с таким вот э, вылетанием первой передачи. И после этого мы его полностью отремонтируем. Давайте посмотрим, как это все было. С вами Патрик. Вы на канале Глобус Мото. Погнали. Так, ну что, у нас Мистер Мото Драгстар XVS 1100 Classic. пробег заявлен 17900 Вот такое внешнее состояние Вроде весь такой блестявый Ключи принесли Так, оригинальный выхлоп, как желалось Это японец, да, он получается? Да Он японец, да, у него полиролька Номер рамы, не По дискам сейчас будет понятно 462, нулевой пробег у него 5 Так, а тут 462 Но я думаю, это уже примерно процентов 30 минус соответственно либо ездили очень сильно по городу часто тормозили либо пробег побольше 461 похоже задний диск что-то я не помню чтобы они такие были резные там вроде обычные с дырками были 531 и 6 так он проходит свежекрашен или полирован то что полировано на 100 процентов Пара кой-то оригинал. Здесь у нас чуть-чуть его шлифанули, подкрасили. Грипсы похожи на оригинал. Тут есть некоторые вот такие моменты. Резина Данлов старая. Сразу говорю, я бы ее поменял. Резина 2014 год. Здесь у нас шинка стоит. Уже 20 двадцатого года шинка. Видимо, ее поменяли уже здесь. На основном абсолютно. Пупырки. Все на месте. На ней еще не катали Но переднюю не стоит, а заднюю я бы, конечно, поменял По-хорошему Тут все в оригинале Зеркала, я не вижу ни одной отметины о том, что это оригинал Но они металлизированные Или металлические Ну, что-то как-то нет Скорее всего, пластик на металле Боковушки обычно падают. Сейчас проверим боковушки. Вот здесь 251. Он, скорее всего, перекрашенный. Скорее всего, заполированный. Вот здесь обычно бывают 136. Но, в принципе, может быть, даже и нет. Может быть, даже просто лак обновили, скорее всего. Может быть, и такое. Перламутр очень похож. Что вот здесь вот здесь перламутр может быть даже Так, ну, да может быть целиком смотрим на шпака есть у шпакле или нет нет шпакле здесь нет толщина в принципе тут тоже обычно шпакле если есть то она под вот этим шильдиком шильдик хорошего качества может быть даже оригинал так резерв стоит Короче, проверим, что у нас здесь инструмент есть. Тоже хорошо. Так, там у нас заглушка. Не хочет открываться скотина. Вот она. Открылась. Тут все целочка все похоже, АБС так. смотрим, хлопцы, что горело да нет, вроде ничего не горело похоже на оригинальное ничего лишнего не стоит там что по колодкам колодки задние еще есть, процентов 50 все это поставили назад смотрим бак кстати, не очень убитая дырка здесь как можно вырезать Тут бак не ржавый, самое что главное, здесь резинка уже подсохла чуть-чуть, годы берут свое, особенно на имахах они, конечно, часто выходят из строя сами резиночки. Смотрим замочную, здесь тоже замочная неуваленная на имахах. вот этот язычок обычно убивается быстро, он там западает на Suzuki, на имахах. здесь все вполне неплохо. Пробег 17,912. Ну, зеркала, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, они не оригинальные. Мне так кажется. Просто хороший аналог. нам-то что-то зеркал, да? Ручка похожа на оригинал. Да, это оригинал. Может быть, зеркало подбили и поменяли. Подбитые чуть-чуть. Здесь ручка оригинальная. Теперь я проверить не смогу, потому что они закрытые. Он же у нас подсосный, да? Да, подсос. Завелся. Ну работает моторчик вроде ничего вроде ничего работает. Вот передний завелся, задний завел. Спины от всякой тимней, которые здесь напрыскали. Ну такой ничего пора немножко об, облучилось. Вот. Упоры, смотрим, упоры живые. На нем сильно отбегать, надо умудриться. Поворот здесь. Поворот здесь. Правый есть. Да, вот этот и есть. Левый, правый, левый, правый. Так, клавиши работают. Да. Здесь небольшая потертость, видимо, какой-нибудь телефон стоял. Клавиши не затерты, хлам как это обычно бывает. Виден дальний свет, Вот приборки работает. У меня, есть. Есть у меня пока ничего не смещает. Так, сейчас я не прокачаю подвески. Мотор прогрелся. Да, мотор уже нагрелся. Я тебя догнал? Да, да, у меня уже убрал. Ну спасибо. не нагрелся Но этот мотор надо крутить это медиаобразно меня пока ничего не смущает так я сейчас тогда его выключу прокачаю подвеску и скажу свое мнение так же Стоимости, и... Я понял, полной стоимости кататься можно будет, если что предоплата. Подвеску прокачал, никаких нареканий у меня нет. Вилка, по крайней мере, тут явных потеков не выдаст, потому что здесь накладки, я видеть, к сожалению, не смогу. Амортизатор тоже не течет, мол, внутри стоит амортизатор. Достаточно такой выхлоп тихий. Менты не будут докапываться. Колодки, уго колодки ого да перед еще есть задница еще процентов 40 точно есть ну, в принципе все ближний дальний я проверил все работает пустой год ну вот смотрите александр тут как бы тут все красиво диски практически новые, пробег видимо здесь небольшой написано 16 но, в принципе можно верить Но то что он какой-то красный мне кажется что он а, мне кажется что эта краска не родная да это не родная это перекрас уже идет Плюс ко всему, здесь уже начинает наклейка отклеиваться. Вот я на только что была вот так вот была, да? То есть, ну, уже как бы понятно, что это не родное все. Здесь как бы в принципе все это есть, но тут есть некоторые такие моменты, которые фара не родная стоит уже. Вот, пластик весь крашенный, даже клепки тут пытались закрасить, зачем-то как-то что-то. Видимо, целиком снимали и вот это вот перекрашивали светодиод. Тут стоит колеса уже по красоте диджапан так классик полный классик ну такой он весь вроде хромучий красивый но некоторые моменты меня смущают не как бы по цене конечно в принципе может быть даже вкусненько но вот например вот эти грипсы но во-первых я считаю что это колхозников во вот пожалуйста ручка вот эта крутится какой-то он весь странноватый я бы сказал как-то ничего не затерто здесь никаких там каких-то моментов я не вижу Зеркала такие же, как и на том стоят. Может, так, такой хреновый оригинал. Он у нас внутри японского рынка идет. Соответственно, что еще тут? Здесь вот такой экспонат стоит. Ну, что-то мне как-то они оба не очень, честно. Хоть они подешевле. Но, знаете, как если бы они стоили там по 250. Грубо говоря, это 240-250, да, этот хотя бы 280 еще куда не шло. Ну как-то, блин, мне кажется, тот, который в мистер Мото стоит, он немного покрасивее. Посимпатичнее, что ли. Более честный, я не знаю. Он тут просто выклопа такой стоит. Можно, конечно, при колораде завести его. Подсос. Здесь, да, здесь приматок стоит, он как бы очень шумный. Вот, поэтому я думаю, что пока не стоит его рассматривать. И вот это сейчас заведем послушаем здесь уже два ключа подсос чуть-чуть переоткрою заведем а ему плохо он не хочет все этот вообще не хочет заводиться не на ну этот красненький смотрится интересно конечно вот но у него не родная фара поворотники такие стилизованные под чопперообразное руль достаточно высокий ну, блин, не знаю мне он не очень, честно хвостик вот этот весь он какой-то, да, видите, хвостик перламутровый, а бак ни хрена не перламутровый, то есть, видимо, бак перекрасили вместе с крылом, либо нет здесь перламутр минимальный если вот к нему подойти, то перламутр какой-то неестественный как будто просто сверху насыпали и лаком скрыли пинстрайп наклейка что ли может быть даже да, пинстрайп, может быть сами люди заморачивались, но ну, такой интересный экземпляр конечно, но за 300 тысяч хотя седьмой год тоже подкупает не знаю, можно его рассмотреть но ты здесь единственное, что прямоток как бы, прямоток, он конечно будет катить сильно, он конечно красивый выхлоп он и сам по себе эстетический и симпатичный если захотите, я потом сюда еще раз приеду, посмотрю его. Все, ладно. Черный, наверное, вряд ли вообще. Какой-то колхозин по мелочи. Вот Где-то тут ржавчины слишком много. И на хроме ржавчина вон она, ржавчина, уже коррозия пошла. Ага, спасибо. Так, один номер она мне сейчас скинул. на его сюда, сами по нему mm -hmm. Видите, да, да, я, я, я ничего не вот такая вот есть канатель. Да ладно, 38. Да ладно, что-то мало лака положили, что ли? 77. Прикольно, не крашены Значит, оригинальная покраска Покрас у нас оригинальный, либо шлифовали до упора, хотя я сомневаюсь очень сильно. Наклейка здесь поверх лака, все как полагается. Вот такая вот есть. Косячок небольшой. Почти 5. Ну да, то почти 5, да. 4.9, 4.41, 4.74, 4.47, 47, да. у нас идет с кофрами уже, с кофрами, с кофрами. Задний диск, да, такой же, как и там, значит, это оригинальный диск, 5.34 из 6, скорее всего, да. пробег я думаю, здесь тридцатка, 30 вот, 30-40 тысяч, зависит от того, как... На нем ездили, имеется ввиду диски по истиранию, они сильно стерты. Уже лапки здесь стоят, площадки, платформа. Это у нас уже классик. Кстати, стекло Nation Cycle, хорошее стекло. Целое. Там вроде было на написано выбили лапов под замену, не знаю почему под замену. Вот такие вот здесь есть. Небольшие оригинальные зеркала Здесь такой же оригинал зеркала С надписями И вот это у нас такие вот Царапинки небольшие Но это не критично Не настолько, чтобы прям так сильно Убиваться по этому делу Вот так вот, наверное Нейшнл Сайкл тоже крепеж Дорогой, делается из поликарбоната И очень не нехотя трескаются не, Вернее, практически не трескаются Так, здесь было вот такое падение вот это уже как бы надо выравнивать. По-хорошему надо снимать рулевую и отбивать ее. Потому там неприятно так подбитая. Нет, масло бензином не воняет. Крышка свеженькая, в смысле светленькая. Так, тут уже у нас крутили что-то. Метки, видимо, скручивали. Вот такая вот здесь есть канитель. находится в сервисе, обслуживался здесь же, судя по всему. Здесь потертости, видимо, от телефона или что-то здесь было, вот она потертость. Тут заглушек, кстати, нет, заглушки должны быть. А, кнопки не зажуханные, не протертые, ничего тут, никуда ничего не протиралось. Отсос, тросик, очень упор хороший имеет, плотный такой. Так, это у нас что, то водичка. Посмотрим бак. Вот такой у нас ключик, шикарный. То есть, если что всегда ключик на 6 у нас резинка уже тоже порыпанная чуть-чуть ну как бы не так уж чтобы совсем сильно критично но это имеет место быть бак у нас не ржавый, по крайней мере с тех, что я вижу это у нас на зарядке стоит аккумулятор, сейчас он немножко подзарядится так у нас по кофрам вот такие вот косяки по кофрам есть. Мотоцикл как бы может падать. Еще притяжение земли никто не отменял. Пары конечно же, надо бы по-хорошему их полирнуть и снова лаком скрыть. Аккумулятор у нас стоит какой-то непонятный АГМ. Так, вот такие вот есть моменты. Выхлоп оригинал, ничего не выскрывался, не разбирался. Вся оптика оригинальная. Все как мы любим. Все Максимально железный мотоцикл. А я могу кофры пооткрывать, да? Кофры можно? Спасибо. Так, здесь оптика у нас оригинальная. какой то стоит прямо такая ярко выраженная. А это крышки вот, хортятся раз, хортятся два. Я не знаю для чего, болты надо прикрыли. Подстаканник есть, если что, в дороге ехать попивать водичку. Крепление телефона, либо крепление навигатора. Вопрос. Вот такая вот здесь есть недостаточа. Непонятка. Здесь вроде все целочка, но такое немножко потертое, я не буду даже это фотографировать смысл. Падения были По под дугом. Под дубик, дуги, кстати, новые. Либо их только наполировали. Да, скорее всего, это нержавейка, ее полирнули. Падение откровенное здесь было. Здесь тоже ничего нет. Видимо, дуги поставили недавно, судя по всему. Ну это немножко это получается. Вот это падение, скорее всего, да. А вот это чиркали под ножками на ходу, здесь ну вот такое, это все фигня, это люфтес должен быть, но какого-то из жесткого износа я здесь не наблюдаю пока что. Наклейка есть, похоже на оригинал, вроде не Алиэкспресс, какие-то потеки непонятные. Вилку, соответственно, посмотреть я не могу, в связи с тем, что здесь накладки стоят, колодки есть, еще процентов 60 Так, открываем кофры Кофры, кофры Каким ключом здесь открывать? Да ладно, вот этим что ли? О, да, да Маленький ключ Кофры не маленькие, нифига Достойны большие, вместительные Ну, относительно, конечно Все относительно Разные ключи Да, личинку меняли, вот на личинка Кофры ремонтировались, поддавались ремонту Он упал и крепоскрепление, Видимо слетел Наверное, может быть, даже перекрашивался Потому что летал он, хотя, может быть, и нет Есть такие котки Этот, может быть, тоже отскакивал и Тоже ручка поломалась, скорее всего Здесь смотрим, Скажи, есть ли поломки или нет Да а, нет, это не поломка Это сток Отбойник с этой стороны целый, с той стороны он подбитый Рулевая вроде не разбиралась Ни разу Каких-то подбитостей я пока не наблюдаю. Снизу все у нас тут оригинал стоит. Я про ручку имею в виду. Ну, что-то разбирали, снимали. Скорее всего, может быть, клапана. Тут болта не хватает. Вот здесь вот такого болтика не хватает. и Вот здесь крутились болты. Видно, что он крученный болт. Но это крышка. Крышку вполне вероятно снимали, потому что что-нибудь там настраивали. Либо сцепление меняли, либо еще что-то. Серьезных вмешательств я пока не наблюдаю. Вот магистраль, например, масляная, она... Вроде не крутилась, если не крутилось, крутилась, то нормальными ровными ключами. Задние подножки есть, задняя подножка тоже есть. Но здесь крышку клапаны, может быть, разбирали, вполне вероятно, настраивали клапана. Сидушка удобненькая. походу даже с гелем, я не знаю, заводская, скорее всего. Кожа, кожа достойная. Ну, кожзам. Я думаю, хватит Чего, много надо, что ли? Да, 13 хватит Ну да, аккумулятор уже подустал. На левую сторону лучше закладываем, чем на правую. Редуктор вот не течет, нигде ничего. Резина Мидзеллер, кстати, хорошая стоит. Маратон. Марафон, маратон. Сейчас бустером прикурят. Здесь у нас данлов стоит старенький. Резина шестнадцатого года. Два цилиндра. Все, отцепляйте. да, да. да. Стоит, Я слышу, слышу, да, на полтора цилиндра работает. Восемь еще. Здесь мы не увижу. Ну, допустим. Допустим, по выхлопу 41. Здесь здесь уже 110, 140, 179. Да, он работает. Сейчас уже более-менее начинает выравниваться. Полтора цилиндра сначала работала. сейчас уже на два. Так, зарядка идет 13.7, 13.9. Немножко подвания будет бензином. потому что он сейчас стоит на подсосе. Выхлоп чистый. Выхлоп чистый. Я знаю, да, спасибо Выхлоп чистый, немножко э, водянистый В плане, что у него немножко конденсируется все-таки Вот подсекает выхлоп Где-то вот здесь выхлоп подсекает На коллекторе выпускном Он так цик-цик делает Так, ну что у нас, давайте проверим 31 тысяча, ну в принципе я думаю, что здесь тысяч до 50 точно, но не больше поворотник левый правый, так, свет габарит габарит работал и ближний дальний это ближний, это дальний лампочка на этом сработала Биби, биби есть, я бы конечно поменял, но какой-то он не очень так, это все работает, Стопар. Стопак, я вижу, работает. И задний стопак. Да. задний стопак сработал. Но у меня вопросов по технике нет. Берем немножко обороты. Он, кстати, держит. Даже на низких оборотах он держит. Сцепление слушаем. Выжил сцепление. Отпустил. Выжил сцепление. Отпустил. То есть сейчас на низких оборотах. Ему еще не хватает, ему как бы надо подсос добавить, но он даже держит. Он старается держать, оборот. сейчас примерно оборотов 900, наверное. Или может быть 1000. Он вот, сейчас где-то 1400, 1300. Вот, вот по звуку где-то подсекает тут. Не пойму где. А, вот он, внизу. Вот здесь на стыке подсекает чуть-чуть. Вот, зарядка дает 14 вольт В ампер хотел сказать 14 вольт, но у меня пока ничего Не напрягает Меня вполне все устраивает Поворотник раз Поворотник два Там все поворотники Также работают Этот поворотник есть Ближний дальний И моргалка Моргалка есть но У меня пока Ничего не напрягает Кстати, очень неплохой экземпляр Если есть руки из прямого места И аккуратненько потом его довести до ума ну, Для начала, я думаю, покатать сезон Понять нужно вообще или нет Что-то масло где-то подтекает Где-то откуда-то Потеет что-то Я думаю, это надо будет обслужить в сервисе Посмотреть, может где-то герметик Где-то резиночка какая-нибудь для таких лет в принципе за небольшие деньги вполне неплохой себе экземпляр фото раз убираю подсос ручку газа я бы подтянул слишком большой холостой ход люфт большой смотрим на перезаряд четко выдает 14 вольт и не больше, ни грамма и больше. Слушаем двигатель. У ну, меня вообще ничего не смущает абсолютно. Вентилятор мы ждать не будем, потому что его здесь нет. Я попрыгаю на него, Может... Да, конечно, конечно. В принципе все нормально, передатчик поклацал, немного громковато работает, но это вопрос еще к тому, что масло не разогрелось, как должно. Подножка сработала на включенной передаче, вытащил подножку, мотор заглох, все как полагается. У меня вопросов нет, кроме внешки. Резка у вас с собой, да? да? конечно. Будьте любезны, сразу могу ее видеть. Данлоп, опять данлоп. Могу я руку повернуть чуть-чуть, да? да. Все что угодно. Все что угодно, наверное, нет, всё, что заблокирован рут. Да. Если... Вот так отлично будет, спасибо Так, зеркала не оригинал Было небольшое падение Фара не оригинал А, нет, оригинал Кое-то да, стоит Это, это европей, а... японец у нас, да? Япония. Да, это японец, потому что на американцах Другая фара идет Так, зеркало здесь Ага Тоже не оригинал, ручка оригинальная Да, ручка оригинальная Этот Пос подогревом ручки, нет? Уже нет. А, вы уже отрезали, вижу, да? Он не я отрезал, так и пришел. Я. Угу. А, а вы он из Японии, вам пришел, вы первый владелец? В Японии, вас? да, я единственный в России. А, получается, он под вас ехал или вы купили его вот где-то? не я купил среди тех в этом самом драйв-байке. Драйв, а, угу. драйв достаточно да. Ну в смысле, вы туда пришли, он же там был. А, ну, вот ну не, ездил, не под на заказ, на я на имею в виду. Ну, 124. Лакировали чуть-чуть, наверное, скорее всего, или обновляли краску. Да, обновляли краску. Здесь немножко отклеено. Обновляли цвет. Ну, да, он... Я бы не сказал, что его обновляли. Не, не обязательно недавно. Это, может быть, даже там могли сделать. Просто мы только что смотрели такой же. Тут, кстати, много. Только смотрели такой же. Там у него было 98-110. Поэтому как бы... И там прям видно, что его дав дав давно не обновляли. Он весь потертый. 35 140 но ну, скорее всего его могли просто лаком скрыть, перелакировать скорее всего, потому что толщина не очень большая. Ну если сделали, то тоже давно-давно. Да-да, давно. я думаю в Японии скорее всего, может перелакировали скорее всего. Так, вот здесь видите 0,46, так mm -hmm. ну, вот это явно оригинальная часть, там да, там да, говорили, да, да. под лаком ее Да-да-да. И здесь 0,46, ну то есть как бы бак скорее всего обновили, либо может быть здесь. Вот здесь скорее всего шпаклевка может быть. Да, 150 здесь уже идет. Немного чуть-чуть он, видимо, приложен был. И рулем, может быть, его зацепило. И это не то, что я тут пытаюсь на, на это. Пок... Не, не, не, не. Мне говорят, что ты все время в темноте смотришь. Я говорю, как будто я локацию выбираю. Так, 4, 40, да. Пробег тоже примерно 1045-50, да? Ну вот, у него 34. Ну, в принципе, да. Ну, я, так, я, 30, я сейчас 35. смотрел примерно такие же показатели. Вот я, я на нем 10 покатался с 17-го года. А что так мало? А вот, выходного дня на нем да? 5 тысяч я вот в Крым на нем гонял, а угу. его вот остальные 5 тысяч как бы... В одного или с кем-то ездили В вот один? Без один. пассажира, да? Мне жена прилетала туда. А. Тут все в оригинале. Ну, маленький в двоем приехать все. Же. Ну, как бы, можно. Так, а тут трубы у нас выпотрошены, да? Да, это я уже прошу. Я понял. Это возинковка делали? Ну, в смысле, коронка делали? Коронка, да, коронка, потом... Я понял. Булькотит сильно? Булькати Булькотит сильно. Да не, не сильно. Тоже, как бы... Вы... А на учет ставили уже был выпотрошен или нет? Да, да, да. А. Вы... ничего не сказали? Нет. Ну, что, они посмотрят, Ямаха написано и все. Да. А, я при них-то и не заводил. Ну, да, да, главное, не заводить. Да. да. Самое главное при них не заводить. Да, да не, мы сейчас мы заведем, ну там он не сильно, да, там все равно там резонатор стоит, поэтому там не сильно, да. Так, ну так-то вроде ничего, симпатичненько, симпатичненько. Резина Мы у нас... Но как, ну, ну да, согласен. Как, как и Резина 16 -го года. Я бы, конечно, ее поменял бы, тоже 16-й год. Резина 16-го года. Коцки, царапки. Ну, не, не критично, конечно, на скорость они не влияют. А цена, напомните, какая? 296 ага. а почему именно 6 ну пять там Было а да <смех> Было 6, я понял 10. это такие игры с цифрами да, ну, так, да я понял да то обычно знаете привязывается там к евро или к доллару mm -hmm. и оно выскакивает какая-то сумма там 298 38 копеек <смех> там каких-нибудь <смех> думаю блин люди совсем что ли страдают а потом я понял что это люди Ставят доллар-евро. Можно, да, открою? Конечно. Я по похозяйничаю чуть-чуть. С вашего позволения. А резинка тоже также порыпанная вся. Так, в баке небольшая ржавчинка есть наружу. Внутри вроде чистенько. Вот так чуть-чуть есть совсем. Не критично. Но я бы, конечно, сетку топливную почистил бы. На всякий случай. На крантике вот здесь сетка есть в баке. Тут у нас вроде чистенько. Ну, вот если он не уйдет, да, буду. Вот, в подножке вы не закладывали, да? До подножек в смысле. Ну, так, не, не, не, не, не чиркали, я имею в виду. Да на нем спокойно ехать. Не, ну на нем уже спокойно ехать и закладывать повороты. Да, вот у чирка есть небольшая. Ну то есть так, аккуратно водили. Эти педальки все не убитые. Не протертые, платформа шевелится, не, не, не, не, не, не задубела. Небольшая есть. Подкидывает, видимо, бензин. да Прокладка не держит. Это Это что? Вот отсюда. Расскажу потом. Вот здесь эта крышка есть. Вот она. вот угу. под крышки вот идет. А, я понял. Отсюда. Вот, собственно, Это вот, масло, да? вот ее, да, надо, если что, менять резинку. Тут. Сейчас посмотрю. И карпу делать. Ого. Ну, не, не делайте это самое. Ого. Чист ну, то есть, получается, из-под крышки подсекает, да, чуть-чуть. Ну, она вот как парагреется, она перестает. Того, uh -huh. Ну, то есть резинку просто посмотреть надо, либо на герметик посадить, да. И а и клапана клапана не делали, да? Не делали, не делал. Ну я вижу, Карл да. Что... Тоже, как пришел, он не чистить, см... надо почистить как раз. Замочная, в принципе, еще живая, неуваленная, в принципе, так ничего. Подножки есть. Так, резину я отфоткал. Наклейка на лаке, все как полагается. Наклейка должна быть на лаке, хотя странно вообще-то. Вроде на металле они обычно делают под лаком, но здесь они на лаке сделали. Не почему на лаке? На она, она на лаке. Не, возьмите вот прям ногтем цепляется, Может быть, да. на лаке. И но вот. На оригинал, вообще, а честно, слабо наклейка вы имеете в виду? Да. Ну по крайней мере он не крашеный. И здесь наклейки бывают, когда полоски, когда он с полосками идет, там под лаком. Так, ключом здесь открывается что еще? Сидушка вот, не открывается. Боковинка вот эта. Вот. А боковинка точно. Да, боковинка. Я просто проверю, чтобы ключ был один и везде все подходил. Нет, Нету, да? Он пришел уже без него, да? Это печально, конечно. А транспондер? Такой транспондер достаточно большой. Да, да, да у меня туда замок хорошо получается, как раз интересен. Куда? А, вот в эту. Вот в эту? Да. А, здесь стоял транспондер прям. Да, транспондер прям. И, стоял, и, стоял, и, и, здесь, и здесь датчик стоял, и да? Антенна была подпалка. Антенна, палом, да. Мы вернули сюда Все вот. сразу угу. убрал. Так, а что он не закрывается? А, это вот, закрылся. Все, все, все закрылось. Всё, всё, всё, всё закрылось. Одной рукой неудобно просто придерживать одновременно. Ну, немножко есть, конечно, вот эти вот потертости, не потертости, а... 20 лет Нет, они из Японии приезжают, вот все вот с таким вот. И из Великобритании мотоциклы, которые там с порты приезжают. Все, что железное, все ржавое настолько, что просто пипец. У меня рецепт дом из Англии. Автодом? Автодом? Да, да, да, А это то, что они в порту стоят долго, ждут свои отправки. Тут есть такое, конечно. Вот здесь у них вечно течет постоянно. Ну вот здесь Мамочка. я делал, как бы я снимал эту угу. Я вижу, да, тут что-то делали, я да. да. Тут оригинал стоит. Не, не течет. Здесь не оригинал, только вот зеркала я вижу. И фара меня смущает, потому что мне кажется, фара это с другого мотоцикла. Она, она вроде оригинальная. Или может быть японцы все-таки идут с, с пузатой ну, фарой. Мне кажется, что и зеркала оригинальные. Они Нет, оригинальные. У, них здесь, у них здесь надпись должна быть. Да. Они просто да. очень хорошего качества, но они не оригинальные. Я буквально же сегодня смотрел, там у него оригинальные, здесь надписи у них. То есть там, где шильдик то это, это, это хороший аналог, так скажем, качественно. Тут Ямаха написано, все. По красоте я заведу, с вашего позволения. Да, да. А, давайте, наверное, документы я сразу посмотрю. Можно. Еще ну, просто не, не светить на камеру. 03, 09, 17 года да. на учет стоит. Да, все, на учете стоит, проверил документы. Пробега у нас 34 написано, километры. 180, соответственно, японец. Ага. Все, да, ты да, ты да, ты да. Ты обгонная муфта работает, нормально, Вопросов нет, ничего не пропускает У них обычно обгонная муфта вылетает Здесь все чистенько Шланги поменены А, кстати, у вас фильтр вынесен наружу, да? Да, да, да Здесь же получается фильтр стоит внутри А так получается снимать выхлоп надо да? Здесь получается фильтр стоит внутри а его вынесли. По 303 сделали, да? По 303 фильтр, да, сделали. Да-да-да. Ну, прикольная тема, да. Ну, масло менять вообще. Я понимаешь. согласен, это надо. Да. На крышке есть какие-то потертости, вот Так работает неплохо вроде. 34, 52, да, есть. Завелся и здесь. И здесь, да, тоже... От падения я видел, не, не, да. не, это не от падения, это я купил дешевый чехол на ебэе ага. И вот он на ветру стоял, у меня в многоярусной парковке Протер? И вот этим чехлом, и вот так же сзади там маленькая Обидно, да вообще, охренел, А что за дешевый? чехол такой? Ну вот дешевый что-то, рублей за 800 купил чехол Ну да Отделал, Вот, вот так вот, да? Другой уже, дешевый Вот так вот говорят, ты что... Купой платит дважды, да. да, да. Ага, хорошо, да, да, давайте. А, в принципе, уже тогда, мне только звуки нужны. Так, я пока электрику проверю, пускай масла Да, да, да. Так, это работает. Поворотник есть, поворотник есть. Биби есть. Аварийка тут вот есть. Аварийка? А, это аварийка. Да. Просто на, на, на европейцах, американцах у них это габарит. И да, это. Габарит нет, да. только дальний. Да, да, да, и да, все да, да. Как... Все, аварийка здесь есть. Вот такая вот. Тормоза вам. Вот. Варит горит. Да, тормоза. Да. Вижу. И задние, да. Задние, да, работает. Вопросов нет. Подсветка номера есть. Да, она вон там просто. Вопросов нет. Здесь что-то шлифовали, полировали Скорее всего они сами разбирали и сами пытались что-то здесь сделать Сам магазин, салон, который прикатил Потому что они все приходят а, Вот с такими делами Здесь тоже полирнули Но просто вот эти места Они постоянно, а, лак, лак отходит И алюминий начинает окисляться И соответственно Для того, чтобы этого не было Их чистят полностью, но они лаком не вскрыли По идее надо полностью шлифануть И вскрыть лаком уже на любителя. Ну вот он, Да, да, я слышу хорошо работает Но еще рановато, пускай тут погреется да, Ага, я говорю, рановато Отбойник есть, не убитый Отбойник в норме Здесь отбойник в норме Вопросов по нему нет Никаких тут кастролябов и сварки не вижу переделах кран течет, здесь немного сопливит, вот здесь что-то сопливит там, Где у нас это, дыхание двигателя, ну, это, конечно, штука прикольная. Но, кстати, на низких оборотах работает и не глохнет, это хорошо. Сейчас чуть газону. Я А ручка тугая Да, корбы хотят почистить Синхронизироваться хотят Да, с корбами надо будет Посмотреть Может быть свечи Добавьте ему подсос добавьте. У него воздуха много, а бензина мало Наоборот, обороты тяжело поймать. Если хочешь медленно, вот... Меня, ну, да. не, не, вот, поймал. Да, да, ну это да, вот да, ему еще надо это в принципе меня ничего пока не смущает. Сцепление выжал отпустил. Сцепление выжал, отпустил. Нет. шумов я не слышу. Болты два, два болта не оригинальных, вот этот раз два, не оригинальный болт. Ну и бы два болта вот не оригинальных. Вот да, да, да, да, да. Есть по шестигранни бедут. И это даже я вкручивал почему... А, они куда-то идут И вот эти два не оригинальные Ну вот эти были я не, я не спорю, просто я констатирую И факт вот я, я просто констатирую то, что вижу Вот здесь оригинальный стоят полка, А там не оригинальный. А здесь из строительных материалов Вот он, видите А, -а, -а, -а. а там из строительного магазина Маркет, креп маркет какой-нибудь так а здесь уже шелушение пошло да а нет это это, это экран да я думал что это шелушится начала У них бывает подходит да. на герметике крышка стоит открывали да ее генератор кого меняли Обороты крутки, если что. Ну, меня пока ничего не смущает, кроме того, что он. Кроме того, что он крашеный. Ну, бак покрашен и все. Так. И цена еще раз. 294. Готовы отдать за сколько? Ну, ну я же не знаю, спрашиваю, чтобы узнать, там. За 294 готов. Я понял, а ниже? За 290, да, там еще что-то? Как... 280, например. Есть... Понял. Ну, я просто человеку сообщу, как бы на камеру, чтобы слышу. А там он уже пускай Не, думает. ну реально, как бы, если вот э, человек с деньгами покупает, 290 вообще без вопросов одна. Угу. И вот еще у меня расходники там для того. для... А -то, что там свеч? есть у вас? Свечи, колодки еще ага. И... Кстати, по колодкам не посмотрел. Сцепление смотри. Я вот сцепление начал буксовать. Ага. Заказал оригинальное сцепление, привезли, оказалось сделать все не сцепление, а вот пружинка. Ага, я понял. Поэтому... Колодки в норме, вопросов к ним нет. Резину бы, конечно, по-хорошему по поменять. Хотя, блин, если не отжигать сильно, да, можно ездить. Да, как бы... 16-й год. Ну, передние колодки я пришел на них. Я не про колодки, про да, резину. Просто... А задние колодки я уже меняю. Не... Меняли, да, потому что он свежий, видно, да. Ну все, вопросов нет, И спасибо. вот комплект еще как бы наперед-назад, у меня колодки есть, свечи mm. есть. Шикарно. То есть бонус. Ну, в общем, на полное как есть. Там вопрос, знаете, в чем? Человек просто хотел конкретно, чтобы выхлоп был оригинальный, потому что у нас были другие а, экспонаты, угу, экспонаты угу. которые были. Но там выхлоп был не оригинальный. Ну, здесь просто он вышел. Ну, да, да, да, тут... Я не знаю, как он на это отреагирует. Поэтому... Но в общем, кто ищет оригинально, как правило, он такое уже начинает. Не знаю. А, а тут, тут хозяин, барин, ничего не могу да? сказать. Ну, в принципе, да, понятно, спасибо.